так и вот она ссылка еще раз ее во вконтакте кидаем домом и вот здесь вот в Скайпе, чтобы видеть то что я вижу на мониторе единственное что он будет посмотреть рекламу но это 15-30 секунд должно быть не больше так, ну я пока тогда отключаюсь, если что, тогда в записи, если что-то важное будет, скажите, я посмотрю обязательно. Хорошо. <зывы> <зывы> Хорошо. Так, ну, я предлагаю использовать наш репозиторий. То есть, вот это Cloud9, виртуальная машина. У Данилы, насколько я понимаю, аккаунт в GitHub есть, значит он может залогиниться и запросить доступ на редактирование. У Ярослава ты можешь сделать то же самое, тогда мы сможем сейчас один и тот же файлик редактировать вместе. Сейчас. Вот я ссылку дал на саму, собственно, среду разработки в Skype. Да, я вижу, если что. Да, Это она, она у всех убить, от, да? она, а, да. 9, она у всех открыта на просмотр. На Twitch. Она, на Twitch и вот ссылка я скинул. Ну вот. я через Twitch смотрю. Вот. Можно смотреть, да, через Twitch так э, проще, потому что если там только что-то переключаю, тоже видно. Вот. Э, ну, чтобы участвовать, можно использовать эту ссылку. Но так вот. Ярослав, я вижу, а -а -а. подключился. Да, read режим. Да, вот там, где collaboration, справа разверни и запроси доступ. Чтобы я мог тебе это.. Дать доступ на редактирование. Ага. Но. Ну, что-то я не очень понимаю Ну можешь скриншот сделать не не спеши покажи что ты видишь может я не там сказал может она сверху зелененькая должна быть такая панелька я уже не помню как это делается не у тебя получилось зайти эти посылки Нет, у меня поп висит <связывая> а вот правой кнопкой Reduce, read and write. О, запрос отправлен. Так. О. Странно. Сейчас эту страничку обновлю, мне он почему-то не пришел режиме реального времени странно так вот подключение сегодня Почему мне запрос не пришел? Вот повторно его лучше не отправлять, потому что там есть проблемка. Если его повторно при то потом все как-то Так, сейчас еще раз я попробую найти. Можно ли пригласить? А, Можешь правой кнопкой на мне нажать Нет, правая кнопка на ТВ не работает. A -a, как же это вспомнить -a? А, вот помнишь, я туда А, создавал, я да? все Я все я вспомнил. Нам нам тут Влад нужен, потому что он создатель этого дела. Я не смогу доступ предоставить. Короче, надо будет сейчас либо отдельный репозиторий сделать. Ой, в смысле, отдельную витурную машину. Либо да писать мы буду только я. Посмотреть. Да, посмотрим. Так, ну ладно, тогда. Тогда либо через трансляцию, либо я сейчас скажу, как я Фолик назову. Так, значит, что у нас первая страничка пользователя. Ну, так и назовем юзер я Фолик создал. Вот, кажется, зашел. Но у меня сверху какая-то надпись зеленая. You are in red only mode. Click on yeah. this bar to request access from. Да, нажми на нее. Вот. Как Влад будет, он это даст доступ потом. Ну, пока только в режиме чтения. но а, погоди -ка. вот Посмотри, а, я, например, сейчас у меня ни один файл не открыт. А для того, чтобы увидеть а, изменения в том или ином файле, вот, например, ты создал файл user.html. Да, дважды на него а, нажми. Вот, <свист> да. вот Данил то же самое может сделать, то есть дважды нажать на user.html, тогда можно в режиме реального времени видеть кости набирает текст ну, или вот это и видеть через еще я пич, я вижу курсор вот с задержкой вот все оба подключились кстати вот у меня например фон черный а у, у кости это белый. От, от персональных настроек зависит э, настройки это правый верхний угол да так. шестеренка такая а у меня нету а у меня пустой, как больше таймэйл вообще. Но ну, вот сейчас он такой и есть. Так. Да, и есть пустой. Ну, не знаю. Давайте хэд добавим. Чего еще будет? Так. То есть Ярослав может там делать, а я не могу получать. Нет, да. Только я могу делать. А там почему два курсора? Это, это виртуально Два курсора, потому что один я, другой Ярослав. А мой? А твой? Нет. А твой фиолетовый? Вот я его вижу. У -у -у. А у меня нету курсора, я не ставил курсор. Ставил, ставил. Ну, есть, он, у тебя может, перед есть? перед head стоит. Ну ты можешь пощелкать. А -а -а. То есть выделять можно. Понял. А редактировать не нельзя, типа. А -а то есть, это все из-за того, что виртуальная машина создавала Влад, так же, как и репозитории. То есть, у меня просто есть право на запись, но я не могу раздавать доступ. Так. Значит, что нам надо? Это должен быть и код. Владу, писал мне. Ну, напиши ему, машину в скайпе сейчас. Дай ему ссылку. Меня, я я сижу, в чужом Skype-усужу, А, ну сейчас я это напишу. Так, ну, я комментирую то, что HTML файл он с стандартными тегами, открывающимися и закрывающимися HTML, внутри которых head, заголовок и body, само тело, документа. Вот. Так. Еще... Еще... А, вот. Doctype, в самом начале, самая первая строчка, это тип документа. type HTML. Ну Посмотрите, да. Он позволяет однозначно указать, что это HTML 5 используется чтобы браузеры точно нас понимали. А вот эта строчка методчерсет UTF-8, говорит о том, что мы можем здесь использовать символ в Unicode, то есть на любом языке писать свободно. Да, рекомендуется это указать. Вот. А, в принципе, браузеры по умолчанию, новые браузеры по умолчанию считают, что UTF-8, но лучше указать. А, так. а кстати почему-то он не внутри хэйв кто а это я, это я ошибся Так, что еще нам надо ну что мы будем, будем ли использовать Bootstrap? я тут его уже использую можно его просто сеть подключить я например не умею поэтому мне было очень было интересно посмотреть как это делать тогда сейчас покажу вот, собственно, эти файлики уже здесь лежат, поэтому мы подключаем CSS. Вот, дальше что нам еще от Bootstrap -а надо, и у меня, собственно, JavaScript. Включили вот, подключили JavaScript файлик. все. Да, ты знаешь, что такое Bootstrap? Я сейчас ссылку дам на у сайт. Bootstrap это CSS-фреймер, он позволяет сразу э, скажем так собирать страничку из готовых компонентов, у которых заранее есть стилистика. По телефону говорил, что такое было просто мне. А, Bootstrap, что такое, знаешь? А где это находится? Вы? А, уже, не, не знаю, что вот, это. Ну, вот это, как сказать, дополнение для того, чтобы можно было удобно делать HTML красивым и быстро. Вот. Это довольно популярная штука. По-моему, ее делали создатели Твиттера, да? Нет? Да. Вот. Знакомая, а в, чем это, в, этом, ну, в чем это отображается? как это в этом, в чем это отображается? Визуальные эффекты на странице. Это красивости и э, это самое э, логика. При наведении он может менять свое. Э, ну, в общем, короче, динамичность. Вот я тут еще добавил три строчки. Я могу такой вот сделать HTML комментарий, чтобы было понятно. Это для того, чтобы iPhone и прочие мобильные устройства все это понимали. Вот эти две строчки это только для iPhone. Сейчас я так и напишу. Чтобы можно было iPhone Точнее, для... чтобы можно было сделать страницу в качестве приложения сразу. То есть, превращать страничку в приложение, в которое можно прям с домашнего экрана айфона нажимать кнопку. Она будет открываться. Я видел на одном из видео допустим, там действительно, заходя на страницу, можно нажать там какую-то кнопку, и тогда он ярлычок на рабочий стол падает в телефоне. Да, именно так. Ну, фактически это ярлык на сайт. Да, но он работает в таком режиме, что он, по сути, является приложением. Прикольно. То есть он закачивает CSS, HTML, да. все. Да, HTML и работает, Да. А все равно он к серверу уже должен обращаться. Ну, конечно, он может к нему обращаться. Ну, принципе, просто можно можно написать это приложение так, что ему не потребуется обращаться к серверу. Вот. То есть, приложение можно писать таким образом, чтобы он использовал локальное хранилище. А при синхронизации, то есть, когда интернет появляется, он будет синхронизироваться с интернетом, <coughs> с облаком, и обновляться. <coughs> это <coughs> очень лока... удобно. Я считаю, что это будущее. Локальное хранилище я уже использую. Уже сейчас можно... Так редактировать цепочку. Так, значит первая вот эта строчка это а, у нас так чтобы она не было скролла Соответственно здесь тоже комментарий напишу, стиль и здесь собственно скрипты, они все в один файлик объединены, поэтому их легко подключать. Собственно, вот у нас пустая страничка, мы ее можем открыть. Чтобы это сделать, можно скопировать название странички. Так, сейчас я Вот, сейчас это пустая белая страничка. Так. Ага. Подожди. Ага. Вот, дальше надо уже контент заполнить. Типа. Так, где у нас там картинка? Я бы вот, сделал две колонки, ну два дива, которые в зависимости от размера страницы либо справа-слева, либо сверху-снизу. Mm -hmm. вот, Подожди, это говоря, будет страничка. Пока... мы поставили задачу сделать страничку пользователя. То, что ты сейчас говоришь, это не совсем она. Ну, пользователь, у него есть свойства. Вот давай возьмем а, существующий, вот, BetterMeans. А, получается, здесь есть... А, сейчас. Ну, вот, пользователь, да? А, общее имя по ну, BetterMeans, да? общие есть э, какие-то данные есть задание а у нас скорее всего будут какие-то общие ну там меню какое-то да а где и то общие? что человек то что человек может и то что человек хочет Ну смотри, одна дело, как бы, если мы хотим что-то добавить сразу, да, типа хочу муку, ну не знаю, мне кажется, это не совсем рабочий вариант. Почему? Почему? Я Почему? я просто вот как сказать, мне кажется, что сейчас проверю, если батармидс, например, взять. И уменьшить в размерах а то ничего не меняется да он нам не приспособлен для мобильной версии да не да то есть он не резин ну, как он резиновый он меняет конечно размер но он не перепрыгивает Нет, я могу тебе конечно сделать дело чтобы на мобильном телефоне было по-другому но и, ну, и на маленьком экране но ладно давай мы это просто отдельно сделаем как разница вот у нас есть от страничка user я сейчас просто скопирую содержимое сделаю допустим новый файлик назову его start допустим начальник какой-то страничка и там сделаю вот ровно то что то, о чем ты говоришь то есть что это такое у нас äh, есть нам нужно дива две штуки как это делать да? допустим у нас здесь хочу что там? так если вот прямо сейчас так э -э посмотреть на страничку 6500 у нас просто две строчки в начале страницы. Вот, чтобы у нас это все дело забудстрапило, oh, хайскрупкария. Я обычно mm -hmm. <смех> смотрю документацию БУДстрапа, я же не, не запоминаю на самом деле, ничего. Вот. А есть еще просто более простой вариант посмотреть, как я для этого делал. Вот, есть у меня индексы html там там, там, там, там. Что у нас есть? Нет, я, этим... я, честно говоря, с бутстрапом вообще никогда не работал, но делаю все по примерам. То есть где-то что-то нашел и это скопировал. Ну, короче, у них есть сетка. да, Она состоит из 12 э, колонок. вот, И есть э, классы. Можно что-то обозначить как э, строку. А что-то можно обозначить, то есть можно задать раз, размер по высоте и по ширине, по сути. То есть если мы говорим, что нечто является колонкой, то оно в, внутри этой как он называется, строчки размещается в виде блока с шириной в зависимости от того, как называется вот этот класс этого блока. Я думаю, что совсем непонятно объясню. Короче. Ну... Если мы, допустим, вот давай пополам, получается колл МД6, колл МД6. Два дива. Так, ну, ну вот. Класс, это, да? вот, call и, MD6. вот это два дива. А, и еще, наверное, один а, див, это а, то, что... Ну, общая информация о человеке. А где она будет сверху, снизу, слева, слева, ну, я думаю, сверху. Ну, вот во ВКонтакте, например, там сверху, и раскрывающийся список, но пока мы... Ну, короче, мы вместо того, чтобы создать вот это вот, там, где пост создается, да, вместо того, чтобы там размещать тексты поле, мы размещаем там кнопки. Могу, хочу. Например, да. Так, короче, вот, неправильно создал, создал элемент так, ладно, нам, нужен, нам нужна строчка, то есть э, контент с пользователем это будет строчка. Потом следующая строчка прям поднимем. Будет, собственно, вот это вот «Хочу-могу» пополам делище экрана. Так, сейчас попробуем. Смотрим, что получилось. Это страничка старт. Ну да, вот они разделили экран пополам. Так, теперь если мы это уменьшим, как это будет выглядеть. Ага. не понимаю, где у нас план, когда Это страница старта.html. На ну, открытии. А Кости сейчас сделал копию, я ссылку скину. Вот. А, да, уже. Ты только что скидывал, да. да. А, получается. Мы сейчас проверим, насколько это удобно, хорошо и красиво. Так. Давай попробуем. Данил, ты вообще понимаешь, что происходит? вопрос. Ой, если две минутки, по телефону мне позвонили. Угу. Понятно. Ладно, давай, пока ты там две минутки, я попробую сделать из этого что-то еще более симпатичное. Не просто блок, а что-то, как минимум, похожее на кнопку. Так, у нас mm -hmm. есть баттены, да? Ну, например, попробуем зеленую кнопку сделать из этого. Из этого мы сделаем синюю. Так. А uh, bootstrap uh, JS? и jQuery js ну вот что получилось видно подожди не торопись если экран большой то две большие кнопки которые делят экран ну да вот они нажимаются даже а если его уменьшаешь то они перескакивают все да они сейчас перескакивают они просто становятся кнопочками подряд вот, но мы можем это сделать чуть-чуть э, иначе. Так, погоди еще секунду, дай дай. Короче, так, да. Ты добавил, так, что это БЦН. Здесь ты перебиваю. Да. Это был вопрос ко мне. Да. Ты видишь, что происходит, или у тебя демонстрация работает вообще? У демонстрация постоянно зависает каждые две минуты, поэтому приходится перезагружать. Я вижу, у меня, получается, поделилась э, стала зеленая кнопка и синяя, mm -hmm. но зелененькая наполовину как бы ее не видно. Скриншот в студию. Yeah. А, Может. нет, но это, это происходит, если у нас экран маленький. Вот я прям сейчас вижу. Вот. А у меня пополам. Так, сейчас, секунду. Короче, мы сейчас. ВКонтакте щас... Ага. Сейчас я сделаю еще вариант для маленького экрана. Не, слушай, а, наверное, не надо btn ставить. То есть делать дивы, но это не кнопки, а потому что кнопки ведут себя по всей видимости по-другому. Mm. Нет, почему? Они ведут себя очень даже так, как нужно. А, ну, я вообще думал, что хочу-могу. Это такие блоки, где там список, э, ну, список располагается, который имеет размеры. И здесь же кнопки, когда уменьшаются, вот у меня по крайней мере, они сразу очень маленькие. Сейчас я одну идею сделаю, чтобы э, вот ты говорил а, о том, чтобы на мобильном устройстве это выглядело вертикально я попробую сейчас это да. сделать так. для этого я просто еще повторную версию этого делаю только уже в двух разных строчках вот и на, сразу на 12 клеток чтобы они были ширины так значит надо сделать. Ну, вот контакт не выгружается. Такая Или видно сейчас фотографию, которую я выкину. Так, ага, вижу. Интересно. А, еще одна, да? То есть погодите, я слишком медленно. Костя сделал еще две кнопки, да? Которые вертикально Сейчас, секунду а вот а ну две строки просто две кнопки сделал так и вот здесь что-то я уже немножко сам запутался ну а? да есть вот теперь нужно сделать так чтобы один вариант отображался только на больших экранах а другой вариант отображался только на маленьких. Вот. Соответственно, а, Или. вот как это делается. А, так, что-то я сделал, здесь еще один ролл. Это а, вот. да, все понятно. Значит, вот эта штука вот. будет а, первая, которая пополам делит горизонтально, она будет а, не отображаться на маленьких экранах. Вот, А вторая будет не не отображаться на средних размерах экрана. Сейчас посмотрим, что получилось. Что-то получилось не, не очень, что-то странное. Hidden SM, hidden MD. А, я точку поставил. Точки не нужны. Так, вот сейчас что-то что меняется. Вот, если совсем маленькие, а... Странно, с размерами они... Все, я не туда класс прописал. Во, вот сейчас должно быть или можно наоборот наверное, анализе будет сделать Во. Вот сейчас оно стало почти как надо. То есть на среднем размере экрана оно горизонтально, на маленьком оно вертикально. Но дело в том, что существуют еще размеры экрана. Есть экстра-смол еще. Вот угу. с чем дело. И есть э, не только mid, но и, и large. То есть 4 вида развития. Четыре варианта. Да. Uh -huh. Вот. Поэтому сейчас еще два класса добавлю, и оно будет э, выглядеть совсем так, как хотели. Если я сделаю бошку маленьким, все еще знает. Да, Если... да, да. Мы так так это да, так и сделано было. Сейчас я это исправляю. Четыре варианта <класс> кнопок. Интересно, а если кнопку... Нет, создавать? Не, нет, не кнопок. Смотри, ты видишь, что я сделал? А, Смотри, что ну, я экстр... ну, Четыре кнопки, а, то есть 8 кнопок, да, получается. Сейчас четыре кнопки, но на одной паре кнопок два стиля МД и лг а на другой паре SM и X экстра смол то есть смол и экстра смол то есть маленькие и очень маленькие вот сейчас должна да. правильно отображаться Ой. ну да вот теперь на полоновом экране они у меня делят пола так И вот как только он... ага, экстра почему-то не работает сейчас я понял почему похоже здесь действительно будет нужно 4 варианта делать 4 копии Ну вот так вот получается. В этом плане, конечно, такая простая идея уже перестает выглядеть так симпатично. Но, тем не менее, ладно. В любом случае, прототип пока что это возможно. Может быть есть какой-то более э, умный способ это сделать. Я пока его... Не знаю. Так. интересно почему когда экстра смол он уменьшает размер кнопок Мы, что наверное используют а -а -а. какой-то стиль по вот сейчас я поменял сейчас должно быть нормально и колонки xs сделал да вот да вот все теперь теперь насколько бы маленьким она не было не было она вертикально после средних экранов и для для супер больших она горизонтально все вот это делать четырьмя вариантами отлично ну теперь Тебе чуть-чуть понятнее ярослав как быстро работает а, да очень хорошо так теперь можем это делать как кнопки но можно и вот. кнопки а можно но Кнопки я сделал чтобы они были цветастые и у них был какой-то ну, граница какая-то в принципе можно им высоту задать тогда они будут ä, более объемные то есть можно перестиль как какой-нибудь сделать а, свой уже да. ну давай вернемся к картинке т.з. А. что ты хочешь следующим сделать так Сейчас. Вот, 68 проект картинка свертать страницу человека вот мы тут видим общую информацию, например, да, день рождения, родной город, место работы, языки, братья, сестры и так далее. Это ВКонтакте, это понятно. А вот что нас интересует? Вот мне бы хотелось предложить это как деловую среду. То есть человек заходит, у него есть некая потребность реализовать себя. Свои там таланты, да, с одной стороны, с другой, ну, свои продукты. И с другой стороны что-то за это получить. Вот. При этом, ну, в принципе, наверное, важно, как этого человека зовут. Какой у него номер мобильного телефона, какие у него контакты. И... Так, образование, это, наверное... Какую информацию мы бы хотели видеть? человек то есть вот есть социальные сети обычные там люди общаются переписываются а есть деловые или экспертные вот еще сейчас про это речь идет там скорее важно не то как как какие взгляды у него там на мир а важно в его сфере деятельности как Хороший он профессионал или плохой? То есть по отраслям. Я вот, кстати, общался с, с ребятами по экспертной сети, да, которая вот коллаб. Я, кстати, могу презентацию скинуть. Callab.pro. И. Ну, ну, суть такая. В общем, экспертность, она не бывает, там, допустим, от нуля до единицы. Или от 0 до ста. Экспертность э, по многим-многим-многим параметрам. И... Так, ну здесь, наверное... Сейчас не посмотрим. Ну, вот, например, скидываю ссылку. Вот, откройте. А, здесь есть компетенции. То есть есть список людей и список их компетенций. Они зашифрованы. Ну, то есть есть э, список, например, 1.1.2, управление эти рисками. 2.4.2, э, бизнес-аналитика. Э, там 1.6.1, внедрение бизнес-приложений и так вот. далее. По этим компетенциям от 0 до 1. Так сейчас может действительно стоит И бесплатно бесплатно Я зову сейчас. <кười> Давай. <кười> так, алло. Да. Ну вот, получается у человека есть набор того, что он умеет. Вот, например, какой-то тестовый умеет прям очень много чего. Там информационная безопасность, системное ПО, серверы приложений. А другие люди его оценивают. Вот, например, он заявляет, я хорошо управляю финансами. Да, 2.2.1. А другие его оценивают, да, действительно, он хорошо разбирается в финансах. Или, или наоборот, там нет, он плохо разбирается. И вот, а где я, там? фактически мы. Раслан, где оценка? А, оценок здесь нету. Оценки, ну, то есть они здесь не отображаются, оценки внутри системы предусмотрены. И они выставляются, ну или вернее как, они подтверждаются а, рецензиями, а оценивают только другие эксперты, которые тоже в этой области, ну, являются профессионалом. Вот. То есть, если я, например, эксперт там, в бизнес-аналитике и оцениваю эксперта в управлении IT-рисками, ну, моя оценка будет нулевая. Вот. А если мы все из бизнес-аналитики, то да, я его оценю, и мой вес, мой голос будет учтен. Ну это ладно. Вот, значит, вот мы сейчас сделали 6 кнопок, да, которые отображаются по очереди. 8. Либо две, либо две, либо две. И либо сверху вертикально, еще либо, а, либо горизонтально. Да. И сверху еще вот этот пустой див. Да, которые заполнить информацией. Информация, ну вот, как, как пример, ну ну пускай вот так вот, если скопировать туда, а, сюда. Вот, вот эту информацию, например, вывести о человеке. А, ну, перед этим еще фамилия, имя, отчество, и там какую-нибудь фотографию, да? И контактные данные. Так, ну давай пробовать. Или, или, погоди, или это компетенция, то, что человек может, да, предоставить, или нет, это то, что его компетенции, он с одной стороны может предоставить экскаватор, да, и, и он является бизнес-аналитиком. Но какую услугу из бизнес-аналитики? Короче, это информация для размышления. Вот, Данила а ты как считаешь? компетенции пока нету мысли четкой ну вот навыки да у тебя здесь было потребности ресурсы проекты навыки я навыки допустим там фотошоп там ну и уровень там по десятибалльной системе ну к примеру либо там конкретно там навыки что-то чего там летуш там ну там навыки в Photoshop я вычисляю а когда я допустим, делаю проект указываю что мне нужен дизайнер с какими то навыками с таких программах работает так, ну открою секрет вот ну не секрет в общем есть человек Борис Славин он уже много лет продвигает экспертную сеть до да, создания и сейчас Uh, он совместно с ребятами ну, то есть сначала это через фирму IT делали там грант получили в общем сделали uh, это называется uh, xpnet сайт ну, я, я сейчас расскажу да и и скажу к чему я это все говорю вот есть сайт x uh, значит возникла некая проблема то есть сайт сделали но он работает в ручном режиме. То есть там сидит человек, который экспертов проверяет и передает задание. Существует большая проблема у больших корпораций. При решении какого-то вопроса, например, проложить трубопровод, стоит, не стоит, или там керческий там, какой-нибудь, необходимо экспертное заключение по какому-то вопросу. А эксперты раскиданы по всей территории там, России, и вообще мало информации о том, где они есть или где их нет. Вообще они по всему миру раскиданы. Вот. Для того, чтобы их использовать, а их труд очень дорогой получается, его невыгодно брать на зарплату к себе, на постоянную. Его выгодно нанять один раз, заплатить за эту денежку, и, и вот таким образом. А эксперты, они сидят, тоже денежку хотят получить, и желательно в автоматическом режиме, чтобы корпорации находили хороших экспертов, да, эксперты находили хорошую себе зарплату, доход. И, значит, через фирму IT делали-делали, в общем, потом разругались, и экспинет вот в том виде, в котором есть он, существует, дальше он развиваться не будет. Сейчас вместо него collab.pro который разрабатывают там несколько ребят. Ребята не очень идут на контакты, то есть у них бизнес-подход, система закрытая, исходный код открываться не будет, что меня, собственно, не устраивает. Тем не менее, вот, собственно, Борис Славин, мужик очень хороший, сейчас могу на него ссылки скинуть заодно, он за открытые системы. Я с ним лично не общался, он пока еще там, по-моему, не в Москве, но он будет в сентябре в Москве. Вот ссылка на его. И мы можем ему предложить свои услуги, то бишь решение того, чего он хочет. Он является очень мощным таким гуру, который знаком с многими-многими компаниями и большими компаниями, и государственными организациями, и экспертная сеть, очень большая, много знакомых как в Москве, так и по России, по СНГ. И мы можем предложить ему инструмент, который позволяет людям, мало того, что как эксперты выступать да, и общаться между собой, но еще и предлагать проекты, и участвовать в проектах, и получать с этого долю. Ну, то бишь, это будет записано. Да? зафиксировано. Вот как смотрите на эту идею? У меня вот вообще для сайт этого... не открывается. Что? Сайт XP.NET не открывается у меня. А, ну попробую www xp.net у меня открывается. Вот хорошая да. да открылся ну я к тому что мы делаем сейчас там маленькое дело в принципе мы имеем большие перспективы если мы это сделаем достаточно красиво вот я предлагаю давайте сделаем вот эту верхнюю div в виде экспертных навыков то что я скинул сейчас В Skype. Да, кстати, уже еще один час прошел. Так. Ну. Я в принципе тут, кстати, на тему быстра пока ты там рассказывал про вот эту экспертную сеть все-таки упростил, можно сделать, чтобы было всего 4 ДИВА с данными вот, то есть э, те, которые внутри одной строчки располагаются и те, которые построчны Ярослав, меня слышно? А, да, тебя слышно я сейчас, честно говоря, думаю мы можем э, вот ну, зафиксировать то, что за этот час сделали это уже есть да можем даже сохранить и начать следующую итерацию мы как часа подряд нормально нам не но что можно сейчас сделать по-быстрому хотя бы внести то есть набросать как будет выглядеть профиль пользователя да то есть да. что будет сверху ну, давайте кнопку сейчас сделаем а, как остановим запись и и следующий час ну, давай.